Здравствуйте! Сегодня поговорим о триммере от Wall Wall берет, а, Собственно говоря, вот он Такой замечательный, маленький а, Выполнен в расцветке под металл С черной вставкой матовой Бывает и полностью черный а, Черный корпус, черные вставочки То есть просто ночь а, Является некоторым аналогом Более распространенных у нас Триммеров от Moser Le Pro Mini Позволяет работать как от аккумулятора, так и от провода. Здесь есть разъем для подключения питания, если вдруг у нас аккумуляторы сели. Аккумуляторов хватает на 75 минут работы. А на зарядку требуется 1 час. Да? То есть, в принципе, можно зарядить полностью и работать там, не знаю, 2 недели на одном заряде. Дальше, что еще можно рассказать о характеристиках этого триммера. Длина среза 0,4 мм, то есть это, в общем-то, стандартная длина. Нож является быстросъемным. Народ смущается, обычно видя вот этот винт под крестовую отвертку. Но на самом деле здесь не прикручен нож. Он, как я уже говорил, быстросъемный. Это просто ну, крепление двух половинок ножа друг к другу. Мотор, конечно же, роторный, как у всех аккумуляторных машинок. Мощность порядка 5 Вт, хотя производитель это нигде не указывает. Но так по емкости батареи, по мощности зарядного устройства можно сделать такой вывод. Дальше. Имеется в комплекте удобная подставка для зарядки. То есть можно, мы уже сказали, напрямую втыкать шнур. Можно поставить триммер в подставку, и он будет заряжаться. При этом при зарядке а, на нем загорается яркая синяя лампочка. А, что еще про него рассказать? Ну, комплектация. Имеется ряд насадок. Да, насколько они нужны триммеру, это вопрос остается открытым. Имеется труселя красные, как любит Волк, а, И имеется а, щеточка масла. А, для кого этот триммер? Триммер, в общем-то, для всех. Да, достаточно высокая мощность до 5 ватт при максимальной нагрузке нож шириной 32 мм, хотя производители указывают на упаковке ширину 28 мм но надо понимать, что в Америке откуда он родом и в Европе несколько разные критерии оценки ширины ножа то есть американцы замеряют по меньшему верхнему ножу в Европе замеряют по Большему нижнему ножу по гребенке. Вес порядка 115 грамм, очень легкий, очень удобный, хорошо лежит в руке, небольшая, в общем-то, вибрация. Отличный вариант на замену Moser ли Pro Mini. К плюсам Moser ли Pro Mini можно отнести больше ассортимент сменных ножей, там есть всякие для татушек, там узкие, там из двух узких ножей частей для татушек, для параллельных линий. Для этого триммера я никаких сменных ножей не видел, но давайте не будем себя обманывать, вряд ли вы когда-то купите дополнительный нож. Вместе с тем по отзывам эти машиночки поострее все-таки чем Мозер. Мозер в последнее время несколько испортился в плане качества ножей. Ну что ж, на этом пожалуй все. Если какие-то вопросы остались по данному триммеру, Задавайте их в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Енот Постригун. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. Там же в группе можете просить снять какие-то новые видео. Постараемся вас услышать и по возможности сделать. Добавляйтесь в друзья к Еноту Постригуну ВКонтакте. Ну, на этом все. Ждите очередных наших видео. Делайте пальцы вверх. Пока-пока.